Сейчас попробуем вытянуть. О, есть! Его отпускаем. Нафиг он нужен? О, есть! Зацепил! Блин, в коряги зашла. Я обрыбился. Вот, вот такой воблер. сломал, блин, свой. Ну а вам, друзья, я желаю приятного просмотра. Поехали. Так вот сядешь, чтобы ее, чтобы она не болталась. А, сюда, так да, сядешь да. и все. всем рыбакам привет сегодня я со своими товарищами вырвался на рыбалку вот это вот водоем называется тромьеган вот сегодня по попробуем поставить донки и попробуем сегодня еще половить на спиннинг половить хищника вот все что засниму я вам все это покажу вот а в общем я вам желаю приятного просмотра. устраивайтесь поудобней поехали так цепляем червя так осталось зацепить колокольчик и у нас э, будут поставлены три донки так закручиваем все колокольчик готов. Как она вся и изодрана на солнце. Ага, ну да. Похоже, кто-то кто была, да, кто-то ее на нее охотился. Ну да. Вот тя -тя. Вот она, вот она, вот она дергает, дергает. Долго. Что-то сидит. Сейчас попробуем вытянуть. Что-то есть. Что-то ведет. О, есть, есть, есть. Сейчас я вам покажу, ребята. Во-во-во, дергать, дергать. Йорш небольшой. Он, он всегда заглатывает очень сильно крючки, его отпускаем, нафиг он нужен. Плыви. Но ну, клюет. На донку клюет. Наверное, мелочь какая-то сидит. Ершики, наверное. Скорее всего, ершики. Ну да. Так оно и есть. Слышь? Одни ёршики. Бьется что-то. Давай, давай, мотай, мотай. Неуха как научил говорит, блядь, домку забросил, сразу это не отключает. Этот... Натяжку. Леска уходит. Что-то есть, да? Ясь! Еще один! Еще! Тихо, тихо, не отпусти! Не отпусти, не отпусти! Да не отпусти! Во, класс! Чудо! Донки, значит, стоят. Пока поставили три штуки. Потом еще четвертую поставим. Но сейчас я буду... Ловить на Попробую на спиннинг Сейчас покажу на какую В Прошлый раз я ловил Вот на такую вот сликованную приманку Сегодня постараюсь что-нибудь поймать Ну начнем Есть, я зацепил одну Вот она Хорошая, полторашка где-то. А, сошла, блин. А -а -а. Блин, в коряге зашла. О, еще одна. Небольшая. Ай, сошла, блин! Есть. А, блин, сошла. О, есть, зацепил. Есть, есть, есть. Отлично. Идет, идет, идет, идет. Главное, чтобы не сошла. Такая, ну, полторашка где-то. На ощущение, где-то примерно полтора килограмма. Ну, максимум полтора, может быть, может быть где-то килограммчик. В принципе, небольшая. Она уже пол, полудохлая. Ну не полудохлая, ну, короче, я ее просто измучил. Вот она, есть. Я обрыбился от нуля, так сказать, ушел. Вот, еще одна. Небольшая. Такая же примерно. О, есть! Теложка. На ту же самую резину. Катушку случайно опустил в воду, и она очень стала тяжело крутиться. Видать, вода попала туда, и смазка, в общем, уже смазку выдавила. Скорее всего надо будет эту катушку смазывать Ну а что делать, придется такой катушкой рыбачить У меня только одна такая Ну этой катушкой я уже пользуюсь уже второй год Вот, видать, время пришло Ну вот порыбачил, по косам здесь по пескам походил Было много сходов Поймал только вот две щуки такие скилошные а Сейчас а, сядем в лодку и поедем а, в другое место Попробуем порыбачить с лодки. Ну а вам, друзья, я желаю приятного просмотра. Рыбачим дальше. что то тащим, ну небольшое, буквально грамм триста, грамм триста, щучка походу, щучка, щучка, небольшая, вот такая вот, вот. Uh -huh. Короче, резина я вам скажу точно рабочая, я не знаю этой фирмы, также повторяю, вот, вот такая вот, просто взял в магазине, вот, так что. Вот такие вот ловятся. Ну и до этого вы видели, что килошки тоже ловятся. Ну такие мы их будем отпускать. Отпускаем. Сейчас, короче, пробуем вот, вот такой воблер. Один раз я ловил на него, но не знаю, как в этот раз он поведет себя, не знаю. О, есть! Есть, есть, есть, есть на воблер. не нет а -а -а. вот она красавица на китайский волбер короче ребята э кому интересно такие волбер у меня будет ссылка в описании вот э -э там посмотрите там их 43 штуки и именно такой же то тоже там есть вот, переходите по ссылке, если надо будет, с Алиэкспресса заказывать, это именно с Алиэкспресса, вот, такие выборы, ну, в принципе, рабочие, сами видите. Помал, блин свой спиннинг, который я пользовался уже 3 года, вот и получилось так, что <смех> <смех> ну а что делать, придется наверное новый покупать, зато, зато есть щука, да. на, на тот же самый волбин взяла щука, которую я вам демонстрировал, ссылка будет также в описании, смотрите сами, <смех> это рабочая штука, рабочая, <смех> реально да. работает.